По итогам регистрации большее количество выдвинутых кандидатов, больше выдвинутых кандидатов и меньше процент отказов в регистрации, что в целом тоже позитивный момент. Но в то же время сама компания в целом была по-прежнему мало заметной. На это сказывались как отсутствие государственного финансирования, которое раньше предусматривалось для, для э, хотя бы распространения кандидатами своих э, программ в печатном виде, э, так и, очевидно, не, самый, э, не, самый, не самое удачное время для проведения агитационной кампании. Также важно отметить, что значительная часть кандидатов э, в принципе не проводила серьезной агитационной кампании. Мы зафиксировали... Как негативные моменты, это наличие многочисленных случаев цензуры выступлений программ кандидатов, были препятствия у некоторых кандидатов в публикации агитационных материалов.